Всем привет! Я с канала zadogi 2002. и сегодня я снимаю видео по несколько дебильному числу подписчиков. На меня подписалось два человека и у меня ко всем моим видео уже три комментария. Вы скажете, что я дура, но для меня это уже хоть какие-то успехи в моем творчестве. И хочу сказать спасибо двум людям, это, это Стефани Колодкина и Зевероника ЛПС. Первый на меня подписался Стефани, ой, Зевероника ЛПС, а потом Стефани Колодкина. И Стефани Колодкина подпис... написала двум моим видео, что она на меня подписалась, я на тебя подписалась, вот так. Ну, это тоже комментарий и это тоже довольно круто, что это вообще комментарий. А за Вероника ЛПС написала, что хочет эту таксу, как я поняла. Эта такса вообще из новой коллекции, и я ее красила лаком, точнее, не я, моя сестра, когда это была ее такса лаком ушки. И э, если вам нравятся действительно, мои видео, девочки, э, то напишите мне вопросы на мой канал, напишите мне вопросы на мой канал, и я на них отвечу честно и развернуто, и чтобы было интересно, потом, может быть, на меня другие люди подпишутся. Это только в моих планах, а так я люблю своих подписчиков, и я хочу, чтобы них было больше. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки за это видео и за другие мои видео, писать комментарии, вопросы и запросы на видео. С вами была Оля с канала Задоги 2002. Пока. До скорого.